2017 год на ремонт улично-дорожной сети города выделено рекордных 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году. За пять месяцев властям предстоит освоить дорожный бюджет, который в совокупности осваивали последних пять лет. Суммарно это очень большая программа. Могу уверенно говорить, что никогда такие большие объемы инвестиций в дорожное хозяйство. Красноярска и красноярской агломерации не было. И понятно, что здесь сделать проектно-смертную документацию, качественно подобрать подрядчиков, организовать всю эту работу – это очень непростая задача, а время уже подходит, мы уже должны буквально через месяц начинать уже активную работу». 1 миллиард семьсот миллионов – это деньги из краевого и федерального бюджетов. Их нужно освоить за рекордно короткий срок – с мая по октябрь. В перечне – Карла Маркса, Проспект Мира и Красноярский рабочий, Перенсона, Винбаума, Дубровинского, Игарская, участок в районе улицы Елены Стасовой, Белинского и Коммунальный мост. Всего 41 объект. Приоритет расставлен в первую очередь на те улицы, по которым пройдут, маршруту движения участников Всемирной зимней универсиады 2019 года. То есть приоритет отдан им. Если сейчас анализировать ситуацию, она у нас состоянием, с эксплуатационным состоянием улиц и дорог значительно затруднительная, я бы даже сказал плачевная. Если говорить о ямочном ремонте э и о замене верхних слоев, то это действительно меры ну, достаточно, так скажем, не совсем э, достаточный для э достижения тех показателей по увеличению срока как раз таки эксплуатации дороги сегодня дороги как раз таки будут отремонтированы те тот 41 объект более капитально ну что собственно как бы даст возможность не подходить так скажем не обращайте на них внимания с точки зрения именно ремонта Надо достаточно продолжительное время коммунальный мост будет перекрыт будет производиться капитальный ремонт в два этапа первый этап это над Абаканской протокой в этом году, в следующем году над основным руслом. По коммунальному мосту над Абаканской протокой смогут ездить только общественный транспорт и спецслужбы, то есть никого из чиновников по блатным пропускам туда пропускать не будет, этот факт мы тоже будем контролировать. Также было принято решение в утреннее время отправить весь поток с Красноярского рабочего, который раньше двигался по коммунальному мосту через э, Октябрьский мост. Но при этом при всем мы заострили внимание, что на сегодняшний момент партизана Железняка и так стоит. Главный вопрос пока остается открытым. Есть ли в красноярских компании, которые могут выполнить такой объем работ? В прошлом году весь ремонт распределили между собой шесть подрядчиков. Результат их работы сегодня мы видим на дорогах. Особенность этого года – комплексный подход к благоустройству, когда подрядчикам предстоит не только заменить асфальтовое покрытие и бордюрный камень, но и установить ливневые стоки или спрятать электропровода, как, например, это запланировано сделать на проспекте Мира. Работы будут вестись сразу на нескольких участках дорог. Полагаем, что придет тот, кто вообще к дорогам никакого отношения не имеет, только заради участия. То нас иногда говорят, вот закон плохой, там, выбираем черти кого. Ну, что ж ты принял-то? Подписал-то все акты, все сделали плохо. У тебя есть система контроля, на то ты и заказчик. А не так, что там пошли в ресторан, подписали, поздравили друг дружку и разошлись. Еще одна особенность этого года – контроль. Следить за ходом дорожного ремонта будут сразу 10 городских чиновников. Это Игорь Тетюньков, руководитель департамента городского хозяйства и его заместитель Леонид Волков. Все руководители районных администраций, а их семь, и руководитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Сергей Маркатюк. На следующей неделе мы начинаем комиссионно обвисывать фото заводов, продукция которых принимает, применяться на дорожных объектах, проверку качества инертных материал, материалов, щепень, гравий, песок, вяжущих материалов битым на соответствие требованиям государственных стандартов. Есть и действует эта лаборатория, которая будет как раз таки определять качество уложенной уже готовой смеси и как раз таки то, о чем я сказал качество тех материалов, которые применяются. По данным общественников, на сегодняшний момент Красноярске дороги не соответствуют нормативам. На 70% только за март ГИБДД выявило 620 ям, которые затрудняют движение и повышают аварийность. мэрии выписано уже три предписания устранить нарушения. По данным за прошлый год, сумма штрафов за идентичные предписания составила 8 миллионов рублей. Как будут обстоять дела сейчас, когда нужно освоить больше миллиарда на дороге, сложно предположить сумма большая как и ответственность, а сроки сжатые. Может быть такое, что мы увидим новые укладки асфальта в декабре месяце, когда будут укладывать в снег, потому что действительно в городе Красноярске столько подрядчиков нет. Заторов избежать, по всей видимости, не удастся, потому что перечень для перекрытия значительно объемный. Мы ожидаем, что будет жалоб достаточно много. Это способ шантажа заказчика. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков. Воскресные новости.